Привет! Это первое видео и начнем мы с того, что закупим нужное нам оборудование, грунты, декорации и все остальное. Поехали! Изначально я думал запуститься на продукцию от дедушки Амана, но понял, что это слишком избитый и всем уже давно все известно и что к чему моей радости, компания GBL выпустила новый продукт, это линейка товаров GBL ProScape. И я думаю, запуск на ней будет более интересен. Все. Закупаться я решил в интернет-магазине scaper.ru, так как там была вся линейка товаров GBL ProScape, а также там была акция «При покупке трех инструментов ты получаешь сумку для инструментов в подарок». Но стоимость этой сумки в районе 3000, поэтому именно там я и решил сэкономить. Ну что, я думаю, хватит уже болтать. Пойдемте закупаться. Итак, друзья, вот мы уже и на сайте skaper.ru. Собственно, сама акция про сумочку, о которой я вам говорил ранее. Естественно, все товары я уже давно, -давно выбрал. Все поместил в корзину. Сейчас покажу, что же я набрал. Итак, взял я ножницы GBL Pro Escape, 16 см. Особенно удобный для тримминга махов и газона. Давно мечтал о таких ножницах. Далее я взял пинцет GBO ProScape тонкий 30 см. Должен быть удобен для посадки. Взял лопатку 30 см, никогда такой не пользовался, не знаю посмотрим удобно или нет. Так, потом взял внешний фильтр GBL Crystal Profi E701, 700 литров в час, я думаю, должно хватить для моего небольшого объема. Также взял активированный уголь, чтобы водичка была прозрачная. Помимо угля я взял синтепон для тонкой очистки. Взял бактерии GBO Filter Start, бактерии для фильтра, также взял бактерии GBO Filter Boost, всегда считал, что не будет лишним. Из основного, я взял питательный грунт JBL Proscape, land Soil Brown 9 литров, подложку под грунт GBO Proscape паукана Mineral 3 литра. Подложка у нас посыпается удобрением GBO ProScape Укана наподобие Bacter 100, там турмалин, такой. Из удобрений я взял удобрение GBO ProScape железо плюс микроэлементы. Также взял удобрение GBO ProScape NPK макроэлементы. Так как вода у меня будет осмосная, взял кондиционер JBL Aquador, минерализатор воды в общем. Также взял установку для подачи CO2 GBL Pro Fluor Bio 80. Естественно, баллон лучше, но сейчас баллон у меня занят. Потом, конечно, будет баллон. Взял тест для CO2. Постоянный тест для контроля угл. Да, описание отлично. В общем, постоянный тест для уровня углекислого газа. Термометр GBL клюка или как это называется даже не знаю довольно удобно он не падает взял перчатку gbl не знаю посмотрим по описанию она должна чистить стекла коряги камни в общем прям должна быть универсальная все посмотрим взял средство для мытья стекол gbl bio взял скребок с лезвием считаю их действительно удобные вещи также взял набор для чистки стекол. Супер губки должны впитывать в себя всю грязь, а не разбрасывать ее по аквариуму. Мы тоже все посмотрим. Также мне должны присылать сумочку про в подарок, так как я взял три инструмента. Будем смотреть. Сейчас посмотрим, насколько это все у нас вышло. Итого вышло это у нас 29 607 рублей. Ладно, оформляем заказ мне всегда нравились интернет-магазины выбрал товар оплатил карту все домой привез на этом все будем ждать посылку чтобы не пропустить все самое интересное подписывайтесь на канал также читайте мои темы на форумах Аквару, Живая вода, Аквафанат, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь в Google ⁇ Instagram, не забываем, все в описании под видео. Всем удачи, всем пока.